Кто хлещет виски Мой полет не самый низкий Слом горы альпинисты Ты уходишь по-английски Нет, молчи, не путай мысли Слезы на щеках повисли Выше на поклон артисты Просит повторить на письмы Я с пустой страницы первый Время лечит крепче Жили з двери, разбежались Фиолетового всплеска Шум всех разбудит утром На перегонке с рассветом Голова рождает мысли Все и в некотором смысле Струны нервы в край провисли Пуля, дура, в спину выстрел Закрывай глаза, я быстро Словно струн звук серебристый Расплескаю соли в ритм. Ярким цветом красок жизни В день седьмой с конца недели Соловья остыли трени Говорю и сам не верю Где же ключ от счастья двери? Чаплетом, словно стая волчья Раскачает ветер мачты Распыляя волны ночи Слез мы уже не прячем Деньги копим, нервы точим Засверкают звезды искры В лужах голубых и чистых Руки в рот близкая Лунный блеск серебристый Я лунный блеск серебристый